Подожди, подожди, покажи, покажи, покажи. Дай ему его, его айфончик, во, Дам, во, во, Что, iPhone 5? Э -э. Да, это дай пятый. Улетел, да? Вот этот маленький, его разбил